Сегодня я запишу трек про Алексея Навального за один вдох. Это вообще безопасно. Где-то минута 14 секунд. Лезу в тренды, как Навальный с. Твою мать. Эй, hey, what's up? Вы на канале Учмане, не забудь поставить свой пушечный лайк, оставить свой пушечный комментарий. И сегодня мы проведем по-настоящему опасный для здоровья эксперимент. Сегодня я запишу трек про Алексея Навального, то есть создам его с нуля буквально за один вдох. Это не означает то, что я просто вдохну вот так вот выдохну и все, будет готов трек. Нет, я буквально задержу дыхание. Насколько я задержу дыхание, настолько будет готов трек. Это касается написания трека, это касается сведения трека. К сожалению, бит, наверное, я так быстро создать не смогу. Для тех, кто в танке, расскажу быстренько. Остальные обязательно досмотрите ролик до конца. Это будет реально интересный эксперимент. Кто такой Алексей Навальный? Это российский политик, оппозиционер, и я думаю, все вы видели эпизод с отравлением Навального, где он позвонил ФСБшнику, да, и буквально почти в прямом эфире его расспросил о своем убийстве. Ролик набрал уже больше 18 миллионов просмотров за один день, и почему бы на этой хайповой теме не создать что-то музыкальное? Плюс... Я могу это сделать буквально за один вдох. То есть я не знаю, смогу ли я это сделать или нет, но для этого мы и снимаем это видео. Итак, с чего же нам начать написание трека? Нужна какая-то информация об Алексея Навальном. Я возьму такой ключевой момент, то что последнее видео про Алексея Навального было про ФСБ. Буквально позвонил своему убийце, своему отравителю. И в течение этого разговора, то есть представился представителем власти, его начальством и получил, так скажем, Чисто сердечное признание. Так как у меня будет сейчас задержка дыхания, то есть я буду дышать, у меня будут нудуты щеки, не пугайтесь. Я не смогу комментировать свои действия, но сейчас я просто найду любой бит в Ютубе, то есть это абсолютно не важно. Самое сложное будет написать текст наверное, в вдохе, записать это все и еще и свести. Это вообще задача нереальная, причем опасная. Так, поехали. Я просто задерживаю дыхание. Давай мы сейчас еще включим таймер, чтобы посмотреть, насколько я могу задержать дыхание. 14 секунд это пока что рекорд я нашел бит ну абсолютно такой простой качающий не буду включать громко, сейчас соседи начнут стучать мне в дверь вот возьмем его и начнем писать текст это вообще жестко ну давайте начнем у меня здесь есть заметочки здесь у меня есть секундомер я выдыхаю три раза и начинаю так я бит уже немножко послушал плюс-минус по похожий флоу но я вообще на него еще не за... ничего не засчитывал. оператор подтвердит оператор это верно это Вот так mm -hmm. вот. Так, поехали. Сейчас. Блин. Xiaomi. Xiaomi. Минута 0,4 всего лишь. Минута 0,4. Что я могу сказать? Я написал 4 строчки, они звучат вот так. Лезу в тренды, как Навальный, со мной ФСБ и спальни. Л ловлю хайп, как ненормальный, чекни по 10-ти бальный. Тут ошибка черкни, ну короче, чекни. Вот, капец, это жестко, немножко даже голова кружится. Теперь будет самое жесткое. Нет, самое жесткое это будет сведение. Самое жесткое будет, это сейчас почти самое жесткое, нам нужно будет записать это все с одного дубля. Я вообще не знаю, как это читать. То есть, ну, в голове я представляю, как это зачитать, но вдруг я сейчас не попаду в бит. И все это просто не будет иметь никакого значения. Итак, короче, я настроил, чтобы я максимально смог слышать себя. Блин, опять слышу себя и там, и тут. Раз, два, три. Сейчас у меня будет ровно один дубль, то есть как получится трек, так придется его и сводить. То есть времени на то, чтобы уравнять что-то, скорее всего, не будет, потому что у меня будет на сведение буквально 1-2 минуты. но если я прям постараюсь, может быть, там, 2,5, но надеюсь, меня скоро не увезет. Итак, короче, один дубль. Я прям сейчас запускаю запись, оператор может смотреть. Вот, микрофон идет, все, здесь есть линия, что мы говорим. Так, поехали. Секундомер. Я? Я? Три вдоха. Лезу в тренды, как навали, со мной, как не нормальный, чак, лезу как навали, со мной, как не не лезу в тренды, как навали, со мной, как не это все. Всего лишь, мать, его 30 секунд, и я уже выдохся. Блин, чуваки, я уже давно не тот. Вот, мы уже записали одну дорожку. Вот, ничего нет, ни бэгов, ничего. Просто ее стопаем. И прямо сейчас я буду ее сводить в мать ее. Так, сейчас прям врубаю секундомер. Блин, это будет максимально жестко. Я не знаю, как сводить в таком режиме. Ну, короче, попробуем. Так. Раз, два, три. навальный <свес> мной Конец эксперимента. Короче, почти. Ты знаешь? Короче, я там где-то 250 примерно 2 раз, еще задохнулся. А, блин, реально херово. Капец, у меня кружится голова в натуре, потому что, я не знаю, не пробовать, короче, таких экспериментов, прямой, тем более так долго. Вот, короче, я записал, получается, самый быстрый туториал в мире по сведению. Давайте пробежимся. То есть, что я здесь добавил? Плюс опять, наверное, записи кратно сделать. Вот, это добавил я просто... Шум убрал, буквально вообще не слушая, это компрессор, это такой гейтер SN1 стерео два компрессора, как я обычно делаю, вообще не настроено, потому что я вообще не успел, просто сделал, чтобы хотя бы было слышно с битом. Фаб фильтр Pro Q3 вообще ничего не успел настроить, даже резонансы не, был, не смог выстроить, никак их вырезать, вот, просто закинул обычный пресет вокал, вот, И еще один эквавайзер. То есть, это у нас такой вот SSLUQ, вот здесь просто убрал немножко верхней частоты, чтобы более комнатно было. Добавил обычный ревер, потому это вообще не настроенный, просто херачит, как не знаю что, вот, и дилей, короче, вот. В принципе, все сведение, вот, а, кстати, на основе, когда я еще записывал, у меня подрублен был авточунчик и такая небольшая формата, то есть, ну, чтобы такой эффект был, типа, вот с таким голосом. Вот, давайте посмотрим, теперь послушаем, что у меня получилось. Ну что ж, мы записали трек, продумали текст. Я бы, конечно, еще добавил туда, чтобы можно было написать бить самому, но за такой короткий срок я вообще не напишу бить, я даже за час не напишу. И сейчас я хочу, чтобы каждый из вас послушал. Напишите в комментарии, как вам такие эксперименты. Алексей Навальный, если вы или или? нет все-таки Алексей Навальный если вы это видите то как-нибудь бустанисе мы старались как за мной